Привет, любители Немиркин психологии! Часто ли вы сомневаетесь в том, что кто-то искренне уважает вас? Как бы вы ни старались, не все могут уважать вас, и это нормально. Но если вы видите, что делаете себе врагов из людей, с которыми только что познакомились, возможно, у вас есть слепое пятно, которое вы можете изменить к лучшему. Итак, давайте рассмотрим шесть причин, по которым другие могут вас не уважать. Первое. Вы все делаете ради себя. Вы доминируете в разговоре, рассказывая обо всем, что вы делаете в жизни, не оставляя собеседнику возможности высказаться. Хотя вам может казаться, что вы участвуете в содержательных беседах. Другой собеседник может почувствовать себя незаинтересованным, если он не может отнестись к тому, что вы говорите. Им может показаться, что на них говорят, а не с ними. Если вы чувствуете, что ваш собеседник начинает терять интерес, время от времени задавайте ему свои соображения и вопросы, чтобы вернуть его к разговору. Второе. Вы отвергаете чужие идеи. Легко ли вы отвергаете чужие идеи? Поступая таким образом, вы неосознанно отталкиваете от себя знакомых. Исследование, проведенное Джанной Райчард и ее командой, показало, что отвержение может угрожать потребности человека в принадлежности и еще больше отбивает у других желание помогать вам. Это означает, что постоянно говоря другим, что они неправы или последовательно отвергая их идеи, вы можете постепенно разрушать свои отношения с ними. Вместо того, чтобы критиковать их идеи, постарайтесь говорить в более поддерживающем и сочувствующем тоне, даже если их идеи и ваши отличаются. То, как вы себя преподносите, может произвести большое впечатление. Номер три. Вы пытаетесь контролировать других. Пытаетесь ли вы следить за социальными сетями своего возлюбленного? Или требуете, чтобы кто-то постоянно находился рядом? Контролирующее поведение – это поведение, при котором человек пытается управлять чьей-то жизнью с помощью манипуляций. Контролирующее поведение может не проявляться в самом начале, но оно может постепенно усиливаться, когда отношения становятся более близкими. Это может заставить другую сторону не только потерять уважение к вам, но и бояться вас. Если вы демонстрируете контролирующее поведение по отношению к другим, это то, что должно быть рассмотрено обеими сторонами и профессионалам, например, психотерапевтом. Номер четыре. Вы не соблюдаете границы. Вы слишком часто пускаете все на самотек. Может быть трудно установить границы, если вы никогда к этому не привыкли. Но это невероятно важно, потому что границы могут защитить вас психически и эмоционально. Когда у вас нет границ, вы создаете неверное впечатление, что ваша личность находится в зависимости от воли других людей. В неправильной компании. границы могут быть использованы в своих интересах. Чтобы установить границы, вы должны определить их и сообщить о них. Затем подробно описать последствия, если они не будут соблюдаться. Таким образом, ваши отношения могут быть здоровыми. Номер пять. Вы слишком часто извиняетесь. Вы просите прощения даже тогда, когда не имеете в виду этого. Почему мы слишком часто извиняемся? Часто вы извиняетесь, когда чувствуете себя неловко, неуверенно и боитесь разочаровать другого человека. Вы также можете делать это так долго, что это стало подсознательной привычкой. Чрезмерное извинение сигнализирует другому человеку, что вы виноваты в том, в чем даже не виноваты, что может быть признаком низкой самооценки. Если вы хотите, чтобы люди уважали вас, старайтесь быть осторожным в выборе языка, а это означает, что извиняться нужно только тогда, когда вы считаете, что извинение оправдано, а не как запасная фраза. И номер шесть. Вы нарушаете обещание. Вы говорите, что приедете через несколько минут, но еще даже не вышли из дома. Или вы обещали своему начальнику, учителю или преподавателю сдать задание к сроку, но так и не сделали этого? До появления контрактов устное обещание было одним из самых древних видов человеческого поведения, которое показывало ваше доверие и сотрудничество с другим человеком. Даже если вы лишь мельком поделитесь секретом с кем-то другим, это намерение уже может испортить отношения, сложившиеся у вас с Если вы покажете, что вы недостаточно надежны, чтобы довериться, вы можете показать другим, что вы не заслуживаете доверия, и они могут не уважать вас в ответ. Каждый человек уникален, и не существует 100% способа угодить всем. Но если вы будете проявлять искреннюю доброту и сочувствие к себе и другим, вы сможете стать человеком, который будет нравиться людям и вызывать у них уважение. Делаете ли вы что-нибудь из вышеперечисленного? Планируете ли вы измениться? Сообщите нам об этом в комментариях. А также поставьте лайк и поделитесь этим видео с теми, кому оно может быть полезно. Как всегда, ссылки и исследования указаны в описании. Супер спасибо за просмотр и до встречи в следующий раз.